Ты талантлив, умён, красив, но об этом знаешь только ты. Тебя не замечают окружающие, незаслуженно критикуют, не видят твоих побед, не гордятся тобой. Хочешь изменить все, но не знаешь как? Тогда программа успеха для тебя. По этой программе ты найдешь множество проверенных и эффективных методик, которые содержат мощную систему достижения максимального успеха в любых твоих начинаниях. Чему бы ты не стремился быть лучше среди своих сверстников, быть независимым от общества и родственников, добиваться целей и идти вперед, несмотря ни на что, не обращать внимания на внешние обстоятельства и на критику окружающих, быть уверенным в себе и не похожим ни на кого другого быть лидером и в итоге стать центром вселенной своего общества. Смотря программу ⁇ Успех ⁇ ты полюбишь себя, будешь уважать себя за то, что ты станешь достигать целей, о которых даже и не мечтал. Преодолевать трудности, которые казались раньше непреодолимыми. Стать магически привлекательным. Или привлекательной. Не опускать руки, ни при каких обстоятельствах. Станешь более терпеливым, настойчивым. Результаты произойдут все твои ожидания. Программа «Успех» — это для тебя, мой друг.